Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Следственные органы задержали бывшего директора Чистопольского хлебозавода, подозреваемого в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия почти на 6 миллионов рублей. Как отмечает следствие, директор, имея возможность частично погасить долг, расходовал средства на иные нужды. В очередной раз буржуй, посмотрев на сводки своих доходов, решил не выплачивать зарплату. Естественно, он и не задумывался о том, что у его работников есть семьи и их надо кормить, ведь для него наемные работники – не более чем инструмент для получения прибыли. В Ростове возбудили уголовное дело в отношении застройщика за мошенничество в особо крупном размере. Предприниматель, не имея на руках разрешения на строительство, начал возводить в Ворошиловском районе многоквартирный дом. Несколько квартир он продал на уровне котлована, но построив дом до второго этажа, застройщик прекратил все работы на объекте. Возвращать деньги за несуществующие квартиры он не стал. Пока существует частная собственность на средства производства, трудящихся будут дурить и оставлять без жилья и денег так как буржуй никогда не упустит шанс по-быстрому обогатиться за счет горя простого народа. Квартплатные квитанции за июль с неправдоподобными цифрами получили на днях жители жилищного комплекса Комарова, города Тюмень. Сумма за нагрев горячей воды, по их словам, по непонятным причинам увеличилась в несколько раз. В управляющей компании возмущенным жильцам кратко пояснили «все начислено правильно». Явный пример, как управляющие компании в очередной раз завышают тарифы за оказанные услуги. И ничего удивительного в этом нет, ведь для капиталистов по-прежнему главным остается прибыль. Полтора года колонии строгого режима получил житель Большой Тулы за кражу в продуктовом магазине. Суд приговорил мужчину к реальному сроку за то, что тот похитил 4 палки колбасы, сыр и 11 шоколадок. Общая сумма награбленного составила порядка трех тысяч рублей. Так капитал сначала доводит трудящихся до голода, а потом жестоко наказывает за воровство колбасы в попытке выжить. Московские власти потратят 109 миллионов рублей на праздничное украшение избирательных участков к выборам мэра 9 сентября. Это вдвое больше, чем на президентских выборах в марте 2018 года когда на оформление участков в Москве потратили 50 миллионов. И снова буржуазия за наш с вами счет устраивает цирк с конями, называемый выборами. Понятно, что никакого реального результата эти проявления буржуазной демократии не принесут, только впустую будут потрачены народные деньги. 3 августа 2018 года во время рабочей смены специалист пермской химической компании Руслан Тельнев почувствовал себя плохо, как позже выяснилось, он отравился опасным газом. 20 августа Руслан скончался в больнице. В скорой помощи подтвердили наличие производственной травмы у Тельнева. По заявлениям товарищей, Руслан неоднократно спасал предприятие от катастроф. «Ни спецкостюма, ни каких-то дополнительных мер безопасности, кроме противогазов, со стороны компании нет», — поделился собеседник. «Вентиляция в цехах работает слабо. Мы как расходный материал». «Товарищ». Во имя прибыли буржуй готов не только грабить тебя, отбирая прибавочную стоимость, но и рисковать твоей жизнью, заставляя работать в опасных условиях. Поэтому, если не хочешь быть расходным материалом, вступай в борьбу против капитализма. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов с честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.